Слышишь ли ты? видишь ли ты созрела любовь почва сытая в кровь трогать не смею у меня два варианта на тебя тысяч сотни на нанить в узелок ступни путают не в Let it Не смею Сытая в кровь, трогать не смею